Всем привет от сайта Солнца Испании. С вами я, Дмитрий. В этот прекрасный декабрьский день, ну как не прокатиться на велосипеде по садам реки Турии, по сухому руслу. Длина его составляет 9 километров от одного конца, где находится биопарк, до другого, где находится город искусства науки.